Движение денежных средств. Боль финансового директора. Меня зовут Николай Ившин, ты на канале финансовый предпринимателя. Я руководитель агентства финансовых директоров. В этом видео мы поговорим про финансового директора, его роли в движении денежных средств. Обязательно подпишись на этот канал, поставь лайк этому видео, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И смотри это видео до конца, потому что я приготовил для тебя крутой подарок. Поехали! Я руководитель агентства финансовых директоров, но я и сам финансист, я профессионал, я обучаю своих сотрудников, я учу их презентовать отчетность, собирать отчетность, вводить отчетность, программировать, чтобы отчетность у нас была достоверная. И когда мы видим на рынке финансистов, которые берут данные там, с Тамара Бухгалтера, непроверенные и составляют из них отчетности, когда у нас данные не взаимосвязаны, то есть один месяц от, оторван от другого, когда у нас отчетность подготовлена в презентациях, они в таблице взаимосвязаны формулами, завязаны на движении денежных средств, на других э, потоковых данных, которые непрерывны. А меня одолевает грусть, боль. И почему так? А мы живем в мире, когда нас раскачивают на эмоции, когда мы покупаем не полноценный обед, а сладкую вату. И довольны, готовы ее рекомендовать. Но это приводит к ужасным последствиям с желудком, с кровью, с плечами и так далее, далее, далее. То же самое мы покупаем в тренинги, кайфуем на них, как на концерте. Концерте, рекомендуем другим но ничего по факту в бизнесе не меняем ничего не делаем даже у нас может становиться чуть хуже но мы все равно с пеной у рта рекомендуем тот продукт от которого эмоционально кайфанули рынок финансистов не обошел стороной и поэтому люди получают красивую упаковку без взаимосвязей, без очень многих элементов проверок. А когда у нас ДДС проверяемый, нужное количество раз, тогда, собственно говоря, отчет это пустые фантики, в которых ничего не находится. И самое главное и досадное, что собственник получает то, что хотел. Он получает, не заморачиваясь на первичные данные, он получает прикольные отчеты, прикольные графики. Но когда он начинает найти цифры, опираться, происходит... Потому что эти данные иллюзорные, они а железобетонные. Самое страшное, что происходит э, на рынке, когда компания рушится, либо собственник видит больше прибыли, чем у него есть на самом деле, либо он видит меньше прибыли, чем на самом деле, и мог бы прибыль, которая есть у него по факту, куда-то инвестировать, чтобы заработать еще больше денег. Виноват не финансист, не финансовый директор, а тот, кто предоставил ему данные. Ты же предоставил мне данные, на тебе и ответственность, а я как бы ни при чем. В моем понимании финансовый директор это тот, который приносит патроны к предпринимателю в виде отчетности. И предприниматель, опираясь на эти отчеты, уже кого-то увольняет, нанимает, не знаю, убивает конкурентов, например, захватывает новые рынки. И когда э, тот человек, который ему приносит патроны, непроверенный, стрельнет он, не стрельнет, взорвется ли он в нужный момент, нанесет ли он урон рынку, да, чтобы забрать максимальную прибыль. Финансист говорит ему, ну вот там есть какой-то там на штабе человек, там, он что-то заполнял, этот вообще человек твой. И если что он виноват, пойми одно. если война проиграна, если твоя компания сдохла, ни финансист, ни прапорщик на штабе, даже если они будут чувствовать себя виноватыми, это не вернет твою компанию, компанию потеряешь ты сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Это обойдет тебя стороной. Данные в движении денежных средств будут литься рекой. Они будут иметь начальный остаток, конечный остаток. У них будет сотни элементов проверки. Ты будешь постоянно гибко вмешиваться в настройки этого учета. Его будет настроить просто. Ты будешь ему доверять, ты сможешь его проверять. И ты будешь на него опираться. После этого я назову тебя управленцем. На основе цифр. Чтобы начать этот путь, перейди в описании к этому видео. Скачай наш подарок это файл движения денежных средств. Там ты можешь заполнять свои доходы, расходы с проверкой первичной это баланс. Выстроить для себя нужные статьи. Там есть очень подробная видеоинструкция. А сейчас подпишись на этот канал, поставь лайк этому видео, обязательно, ставь колокольчик, потому что видео будут выходить, чтобы ты их не пропустил. И напиши, какую вариацию DDS нужно именно в твою компанию. какие Отчеты тебе нужны на основании этого ддс мы обязательно разберем это в новых видео сейчас переходи на мой канал там есть очень много примеров ддс отчетов созвонов с клиентами в общем много информации про управлению финансами в бизнесе